Если вы решили отвлечься от суеты и выпить кофе, будьте готовы к тому, что на это попросту не останется времени. Приложение «Кофе и нафта» сэкономит ваше время и за три клика сделает кофе ближе к вам. А чтобы кофе был еще приятнее, приложение действует индивидуальная система скидок и акций. Анимационные ролики «Line and Space».